Дорогие, рады приветствовать вас на канале. Благодарю за подписку. Сейчас с вами поделюсь такой техникой для исполнения желаний. И прошу вас дать обратную связь. Техника сейчас у меня родилась. Я еще не совсем проснулась, поэтому у меня голос такой. А еще я к тому же болею. Вот. И для состояния за... зажгла свечу, знаете, тоже можете зажечь. Если хотите, если вы используете свечи. Вот два слова скажу, кому не интересно меня слушать, сразу тайминг смотрите, переходите к технике про желание, да, И сейчас мы э, хочу объяснить эта техника, знаете, для такого желания, для прям запредельного, для забытого, для какого-то, которого уже давно похоронили, забыли, э, там сказали не в этой жизни, может быть, ну действительно, если вы решили, что совсем в этой жизни не нужно, ну тогда да, Просто попробовать, да, и посмотреть, что будет. Ну и потом мы вместе с вами поделимся, вот насколько у кого сбывается. А для этой техники стопы стоят плотненько, сидим, да, расслабляемся, как обычно. Можно уже даже там начать расслабляться. Хотела вот, знаете, упомянуть, что есть категория людей, которая говорит, мне ничего не нужно, я сам... Всегда всего добиваюсь, иду, ну, там, может быть, в своем темпе, ну, про то, что говорят, ну, когда-нибудь случится, вообще ничего такого я не буду делать, вообще я все сам, су сам, вот это могут быть и мастера развитые, да, которые говорят, что там у меня все проработано, все прекрасно это могут быть и категории людей, которые говорит я все сам я читаю книжки, помощь мне не нужна психологи не нужны техники не нужны ничего не нужно. Вот как я отношусь к таким людям оно особенно если это клиенты всегда видно на самом деле что им что-то не хватает да? почему я это упоминаю, потому что в этой технике будет такой момент, который вот помогает таким людям, да, и помогает осознать, что хочется, помогает и позволить, вот, поэтому, если, например, вы немножко к таким людям или, или в большей степени к таким людям относитесь, попробуйте все-таки подумать о своем желании, да, и даже если вы считаете, что у нас сбудется там когда-то, тогда-то, ну, представьте, что вот вы сейчас пожелаете, чтобы оно побыстрее сбылось, да, ну, завтра никогда не наступаем, сегодня, сейчас, ну, как-то так, да? А что будет завтра? Последние два года вообще нам показали, что завтра сложно планировать, потому что может быть уже все что угодно, вот, и я и вообще считаю, что вот этот наш 20 век достаточно был сложный, ну, кто-то его застал, может быть, кто-то очень молодой смотрит мой канал, но сам факт, что много было разных тяжелых событий, да, и войн, и так далее, и болезней, каких-то смен строя, смен правительства, поэтому ну, ждать завтра лучше жить сегодня да, и иметь свои желания. И эта техника для исполнения самых запредельных желаний. Ну, может быть, девушки, кто давно не замужем и давно уже забыли, что он давно уже не мечтает, тоже давайте загадывать себе такого мужчину, которого хочется, с которым который примет вас такой, какой есть, ну, какой угодно. Вы там часто бегаете в туалетную ну и что? Вот Кто-то рассказывает, а я много сплю, а я наоборот там много занимаюсь спортом, да и я не найду такого, его, его может быть будет раздражать. Вот. вот представьте, что такое вам рядом спутник, который воспринимает... И вы живете с ним в унисон, и ты в таком потоке, и все у вас здорово. Да? Вот такое желание, прям запредельное. И ну, слово идеальное, ну, если кому-то оно откликается, значит идеальное. Угу. И начинаем. Тем более, что мне уже скоро надо уходить. Но я запишу. Итак, надеюсь, запись сохранится. Это тоже очень важно. Делаем вдох и очень-очень спокойно, спокойно выдох. Да, можно вот так ручки сложить для концентрации, угу, для центрирования. Стопы плотно на поверхности, вдох-выдох, очень хорошо. Дышим спокойно. Продолжаем дышать, вдох линии выдоха и сейчас представляем вот это свое желание то чего я хочу очень смело сейчас его формулируем да перед этим давайте еще чуть-чуть расслабимся представим что у нас тело наполняется тяжелой текучей исцеляющей такой волшебной жидкостью как мед может быть золотистым коричневым таким оттенком и вот это тело, оно налилось. И сейчас мы не просто там, я, я это более такой вот сильный, волшебный человек. Обладающий какой-то вот такой целительной, волшебной силой золотого меда. И вот из этого состояния, такого более уверенного, ресурсного, просто думаем о своем желании, что же я хочу. Ну, пока нет в моей жизни. Вот представьте это желание. Быстро-быстро. Угу. Прям сдвигаетесь. Кто не может себе позволить, сдвигайтесь. Всего лишь надо представить, дорогие. Вот хотя бы это. Позвольте себе представить это желание. Осознайте, что вы хотите. И дышите. Вдох-выдох. Челюсть расслабляется, глазки смыкаются, плотно ноги стоят на поверхности, ручки расслабляются, шея голова расслаблена, макушка смотрит вверх, позвоночник прямой, я хочу. И все. Представили, осознали свое желание, следующая часть это почувствовать, что у вас уже это желание сбылось, уже это есть ваша жизнь. И у кого хорошая фантазия, видите вокруг все, что происходит, какая-то визуализация. И самое важное в этой части техники прикоснуться физически, почувствовать физическое обладание. Да? Если это человек, представьте, что его обнимаете. Ну или держите как-то крепко за то место, какое хочется, да? Вот если это мужчина, женщина, представьте, что держите за что хочется, прям за то место, которое хочется. Вот здесь это тоже важно, прям, чтобы вам еще было вот это вот обладание приятным. Держитесь за то, что хочется, да? Если это может быть... А, такие а, какие там ценности. Представьте, что вот вы украшения держите. Может быть, если мечтали в доме, а квартире, представьте, что вы вот стоите где-то в части дома и держитесь за что-то. Да? Это может быть какая-то веранда, например, в городом доме, вы прям за перила держитесь. Представьте именно обладание. Может быть, карточка. Держитесь, и вы знаете что-то, мечтали о каком-то духовном состоянии до да, какого-то просветленного мастера. представьте вот что вы уже в этом просветленном состоянии вы держитесь например за а, часть тела или какой-то артефакт да, у вас в руках вы прям вот его держите а, очень важно сейчас физически прочувствовать обладание и плюс в состоянии удовольствия обладания. Да? Вот двойной, двойной такой выигрыш. Выиграл, держишь, чувствуешь физически и удовольствие. И позвольте себе это удовольствие обладания. Угу. Прям чувствуйте. Если какое-то путешествие, представьте, что вы в определенном месте, в определенной точке. Тоже прикоснитесь там, к тому, что есть деревья вода, горы, вот на вершине горы сидите, прям руки положите на эту гору и чувствуйте ее вибрации. Да, я здесь, я сейчас здесь, я обладаю этим. Угу. Получается? Молодцы. И следующая часть. Самое важное, нужно сказать, это мое. Угу. И это в широком смысле, это не про то, что если это человек, вы прям считаете, это мою собственность. Нет, это про состояние, да. Мы не добавляем слово состояние, мы не говорим, это моя жизнь. Ну, хотя вы можете это добавить, это моя жизнь, да. Это мое состояние, это мое достижение. Можно много говорить разных фраз, но очень Важно проговорить сейчас внутри или вслух. Это моё. И соединить это с физическим обладанием. Ещё раз прочувствуйте, что вы держите. И скажите, это моё. Это моё. И пусть вот это мо где-то внизу живота, да, откликается и разлетается, как будто бы вот по всему телу вверх снизу вверх еще раз давайте все вместе это будет усиленно очень это мое так держим и еще раз представьте держите и говорите это мое угу. прекрасно у всех получил и прям понаслаждайтесь этим Спокойно дышите, вдох, выдох, вдох, выдох и наслаждайтесь. И следующая часть упражнения вы говорите себе. Я разрешаю себе быть в этом. И Дальше добавляйте что-то конкретное. Я разрешаю себе быть замуж. Я разрешаю себе быть миллиардером. Я разрешаю себе быть просветленным. Я разрешаю себе быть в путешествии. Логично было бы сказать иметь, но в этой технике мы говорим про бытие. И когда мы говорили про мо, мы имели в виду это моё состояние, вот обладание вот этим и вот это вот состояние. Мы говорили про состояние, про бытие, и мы сейчас продолжаем говорить про бытие. Поэтому вы можете добавить для себя, я разрешаю себе иметь, перечислить, что иметь подробно, но самое важное. В этой части нужно сказать, я разрешаю и позволяю себе быть и добавить. Пусть это не будет звучать литературно правильно, но это будет правильно для этой техники. Я разрешаю и позволяю себе быть, например, с мужчиной счастливой совместной жизнь. Я разрешаю себе быть и позволяю себе быть известным там. И кем вы хотите быть успешным. Я разрешаю и позволяю себе быть. И более еще уверенно. Теперь идет от уровня горла и расходится больше вверх. И такими лучиками, как солнышко вниз из горла, говорите, да, и вот отсюда вот. Я разрешаю и позволяю себе быть. еще раз, давайте все вместе вот отсюда. И позволим себе вот быть по полной. Просто ничего там в горле не оставляйте, просто все выходит. Я разрешаю. И позволяю себе быть. Кого что быть миллиардером, быть с машиной, быть домом таким-то, таким-то, неважно. Но именно вот такая фраза. еще раз, я разрешаю, я разрешаю и позволяю себе быть. И делаем вдох. Медленно, спокойно выдох. И после этого, знаете, что можно сделать? Вот просто себе поаплодировать. Ну, молодцы. На этом я завершаю. Благодарю и жду обратной связи. Ну, может быть, она не сразу наступит. Люблю вас. Целую. Желаю счастья. Любви. Ваш Юлиса.